Вчера был подписан, как я и обещал, декрет о развитии цифровой экономики. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. Короче, скажу по-народному, я повелся на ваши все предложения. Есть у нас продвинутые люди, которые уже.